Это современный элитный сегмент, который находится в Каргиджаке, в 20 минутах Алании. Именно здесь сосредоточена вся новая застройка, именно новыми комплексами с хорошей инфраструктурой. Как вы видите, здесь есть бассейн, детские площадки, фонтаны, прогулочные зоны, зоны просто тенистого отдыха, крытая парковка, охрана, закрытая территория и вот такого формата сами по себе дома. И давайте я просто здесь вам покажу, что же здесь строится, как выглядят эти квартиры, и потом мы с вами поговорим о том, сколько они стоят. Мы сейчас находимся в шоу-руме, его площадь 103 квадратных метра. И сразу мы оказываемся с вами вот в такой вот кухне-гостиной, правильно спланированной, с хорошими световыми точками. Это все у нас раскрывается, отсюда открывается хороший вид на море и правильная планировка. Диван стоит, стол стоит, кухня расположена. При этом сама квартира двухкомнатная, 2 плюс 1 она по турецкому классификации называется. То есть вот основной вход. Здесь у нас гостевая спальня, выглядит она вот так. В ней нет санузла, просто стоит кровать и гардеробная зона. Далее по ходу движения у нас общий санузел на всю квартиру. Вот такой. Здесь у нас душевая кабина, стиралка спрятана, умывальник. А это уже основная родительская спальня. Мастер-бэндром, душевая кабина, унитаз, все туалетные принадлежности. И она чуть большего размера, но также размещается двуспальная кровать, кроватные тумбочки и гардеробная зона. Плюс у нее еще есть, вот я все время в этих тюлях путаюсь, выход на собственный балкон. Стоит на сегодняшний день вот эта квартира 410, если вы покупаете ее с мебельным пакетом, 350 без мебельного. Если переводить на сегодняшний день в рубли, то это получается 25 миллионов с мебелью и 21,5 без. Такие дела. А как вам такое решение внутри подъезда? Оно крайне не типовое, но очень футуристичное. Лестничные пролеты расположены зигзагами. При этом все это очень комфортно, если вы поднимаетесь пешком с нижнего этажа, вы идете по этой лестнице, два шага делаете здесь и зигзагом идете дальше. Потом еще раз и проделываете такой процесс несколько раз. При этом сам по себе подъезд именно выглядит очень круто. И дополняется эта панорама двумя лифтами панорамными, кстати. Один здесь, второй там и небольшой сад еще снизу, очень крутого выглядит. И стоя именно на этой точке, хочется сказать, что комплекс прям вообще неплохой, потому что здесь огромнейший бассейн, есть фитнес-центры, хамамы, фонтаны, детские площадки, охрана, горки, лазилки для детей. Тенистые зоны, просто прогулочной зоны. И самое главное, что это все находится в 100 метрах от моря. То есть здесь еще есть пляж недалеко. При этом комплекс действительно очень правильно сформирован. И из каждой, по сути, квартиры открывается вид на море. Он может быть, конечно, не совсем панорамный, но тем не менее хороший. Особенно хочется отметить вот этот бассейн, потому что бассейны это прям боль. Очень много застройщиков делает маленькие бассейны. Здесь он прям огромный, и в нем можно тренироваться. Не просто плескаться, а прям одеть очки и поплыть, поплыть, поплыть, поплыть, поплыть. То есть можно прям себя в нормальную физическую форму привести. Также здесь есть фитнес, есть вот такие фонтаны и огромное количество различной инфраструктуры, так что вообще отсюда не выходить. А вот альтернативная квартира, только она смотрит чуть в другую сторону. Но помните, я вам говорил, что все квартиры смотрят на море. Каким-то видом все равно они обладают. И я сейчас вам покажу, каким конкретно обладает вот это. То есть здесь вот такой вот боковой вид. Да, безусловно, здесь есть какие-то постройки и так далее. А вот по-сочински, если бы я вам сейчас делал этот обзор, я бы сказал, что здесь вид на горы, вид на море. И зелень бьется прямо в окна. Вот. Но это, конечно же, не так, вы это все прекрасно понимаете. Боковой вид сюда, вид в прострел на город, на горы и немножечко как бы, зелени. Но самое главное, что здесь, опять же, у нас инфраструктура и близость к морю. Это точно такая же квартира с некоторыми изменениями для планировки. То есть тут вот балкон чуть-чуть по-другому выглядит, расстановка мебели и так далее. Короче, конкретно вот этот вариант 103 метра вместе с мебелью можно купить за 360 без мебели он не продается Но это по сути точно такая же квартира Только та будет без мебели А это за эти же самые деньги Ну там 10 тысяч долларов Только уже с мебелью При этом возможно она даже более интересная Потому что она типа теневая Вот здесь вам как бы солнце не будет Летом долбить там и нагревать ее Вот такая вот у вас часть именно гостиной С кухней в том же самом месте С этой стороны у вас Будет расположена родительская спальня С анузлом и с кроватью С балкончиком, кстати, туда же И вот такая детская Кстати, тут немножко промахнули со шкафом И перекрыли выключатель То есть один как бы еще есть, а вот тот вот уже нет Ну и либо шкаф менять Либо как-то укорачивать его Либо жить так и не париться Ну и здесь тоже вот есть балкон Кондиционеры спрятаны под фальш-панели Вот сюда, под экраны и как бы выглядит все прям неплохо И как вы выходите с этой квартиры Вы попадаете сразу ко второму бассейну С мини-аквапарком То есть без всяких проблем Можно вот на той вот спиральной горке засадить Плюхнуться значит в ванну А здесь вот очень мелкий заход Как будто вы вот прям с пляжа Раз и туда То есть в комплексе вы представляете Один бассейн находится вон там Прогулочная такая тенистая зона Между фонтанами вот здесь смотрите Вот собственно они а здесь бассейн еще один. Тоже не кислый, не маленький, хороший. Прям большой. Но с мелким дном. Но комплекс именно прям такой, что можно отсюда не выходить вообще. Вот ты просто приехал сюда, живешь, кайфуешь. Иногда на море ходишь. А еще снизу, вон там вот есть магазин Migros. Если вы в Турции были, то вы знаете, что это крупная сеть. И по сути все товары, которые нужны. Начиная от продуктов питания, заканчивая тапочками, там это все есть То есть можно приобрести, и он находится четко снизу И если пересчитывать на сегодняшний день в рубли именно в стоимости квадратного метра То это получается порядка 208 тысяч за квадрат В комплексах с бассейном, с фонтанами, с охраной, с озеленением Вот такого класса с очень крутым видом на море, и самое главное непосредственная близость к нему. Мы зашли в местный Мигрос, который я вам говорил. И здесь турецкая речь не слышно от слова совсем. То есть, на кассе, наверное, по-турецки разговаривают, и больше нигде. Конц да? Ну, То есть, если так прислушаться. Давайте поговорим про цены. Ты говоришь мыло, дав, да? В Москве сколько стоит? Ну, где-то 108. А здесь 45, 45 рублей. Хлеб вот. Посмотрим, почему хлеб 27. Ну, примерно на 3 нужно умножить, там в районе 60 рублей. Но это вот такая вот штукинция. Молоко. 15 лир, то есть примерно 45 рублей. Но это как бы магазин это не рынок. То есть здесь изначально цены, чуть другие. Яблоки, значит, авокадо. Значит, вот 149. Это типа 450 за килограмм. Яблоки 18 на 3, типа 60 рублей килограмм. И давайте еще вот помидоры просто глянем. Помидоры. 16,90. Но это типа 45 где-то. Курс лиры к рублю 3.2. То есть тут, как вы понимаете, просто так не перемножишь. Максимально тупой контент, господа. Но сэндвич очень неплохой. Сыр с салями и прям такой большой кусок сыра здесь. Не знаю, зачем я это снимаю, но, возможно, вам это будет полезно. Значит, это был сэндвич за 45 рублей. они а 150. Да. У нас тут зашла речь про стоимость отопления и про Нет. вообще сколько стоит коммуналка, да? И вот, значит, представитель отдела продаж. Она живет на Вилле и за электричество она платит 207 лир, 251 лиру, 160 лир. 200 лир это... 700 рублей? 700 рублей. А просто ходят слухи о том, что очень дорогая коммуналка и что за месяц можно заплатить там, порядка 250 долларов. Почему вообще этот вопрос возник по поводу стоимости электричества и отопления? Потому что очень много людей а, внушают вот эту вот противоречивую информацию. Кто-то говорит, что очень дорогое обслуживание, и кто-то говорит, что очень дорогая коммуналка, а вот мы только что поинтересовались конкретными цифрами, и получилось, что, ну, по сути, столько же, сколько в России. И обслуживание, кстати, вот этого канала премиум, где мы находились. 75 лир за квартиру примерно в районе 3000 рублей, где-то там 2 800 в месяц нужно заплатить. То есть, по сути, прям недорого. Сейчас мы двинем с вами на строечку, двинем на готовый проект. Вообще, просто посмотрим, что как там есть. Расскажу, сколько это стоит. Ну и там по отношению к морю, то есть все тоже будете понимать. еще в Алании очень популярна первая береговая линия И она здесь настолько востребована, что застройщики сносят отели и строят здесь вот комплекс И причем, как вы видите, здесь еще ничего нет То есть есть яма 1, яма 2 и яма 3 И все уже практически продано Начиналась цена здесь от 200 тысяч долларов за апартамент На сегодняшний день, если поискать по инвесторам, то можно найти от 260 И до моря здесь 50 метров так что рынок сверхпопулярен. сразу альтернатива. Вот море, там же набережная и вот стройка, на которой мы только что с вами были. Но здесь можно купить уже в готовом ван bedroom 65 квадратных метров за 225 тысяч. То есть, если покопаться всегда на рынке недвижимости, то всегда можно найти качественные хорошие альтернативы. Ну, единственное, что нужно, конечно, будет там пару лет подождать, пока вот будут ребят долбить и религии что сделать. Но тем не менее вы экономите. И получаете то же самое, только дешевле. Значит, вот такого размера квартиры. 67 квадратных метров здесь есть. Это кухня-гостиная. Сразу уже укомплектована именно самой кухней, но без мебели и техники. А здесь, значит, у нас вот такая зона, куда дивантов разместится и так далее. Санужный выглядит вот так. И здесь у нас спайли. Но при этом это 50 метров до моря. И оно. Рядышком с вами. И территория с бассейнами, с мини-аквапарком, с парковками и совсем всем прилегающим. Но вот эта квартира, конечно, лучше передает атмосферу именно первой береговой линии в Алании. Вот он, пляж. И вы в непосредственной близости от него. При этом вид открывается на весь пляж. Он очень длинный. Вот посмотрите, вот прям до самой Алании туда вот Здесь на территории бассейн, фитнес-центр, мини-аквапарк. В общем, куча-куча зон, где можно просто кайфануть. И это реально штучная недвижка. То есть, недвижку с таким видом еще прям можно поискать. И это, по сути, те же самые one-bedroom, 67 квадратных метров. Это вот такой вот зал с панорамной стеной. Он сдвигается, то есть, это все можно открыть. Тут, тоже можно открыть. Про кухню я даже молчу, потому что вы ее и так уже увидели И вот такая вот часть спальни Отсюда, кстати, тоже вид на море открывается Welcome он есть Но есть небольшая проблемка Предыдущую квартиру мы с вами смотрели По стоимости 225 тысяч Она была инвесторская То это стоит почти в два раза дороже 400 тысяч долларов Но опять же, на момент съемки этого видео Это 24 миллиона рублей И это действительно штучная недвижка В первой береговой линии Вы ее можете купить, пользоваться, ходить на море и кайфовать и самое главное, что никто никогда здесь не перекроет вид, потому что здесь дорога. Да, она может быть шумная, но при этом окна алюминиевые. И если мы сейчас даже с вами закроем их, то мы никого не услышим. Это комплекс элитной направленности, который достроится к середине 2023 года. На сегодняшний день мы с вами видим уже готовые фасады там и тут. Этот комплекс еще строится. И здесь есть шоу-рум. Но перед тем, как мы его посмотрим, я предлагаю вам посмотреть, что будет на территории, Переместимся вот туда. Здесь у нас представлен макет самого комплекса, именно как он будет выглядеть сверху. Очень интересно, кстати, что в комплексе нет блока А, есть C, B и D. И вот так вот будет это все выглядеть. Значит, начнем, наверное, с этой части. Это теннисный корт, здесь у нас парковка, зоны барбекю, зоны барбекю снизу, мини-гольф, шахматы, мини-аквапарк, большой бассейн, маленький бассейн. Корпус Си, детская площадка, вот такая вот часть вокруг и еще одна парковка. То есть территория выглядит только так сверху. При этом есть еще внутренняя территория. Это крыпий бассейн с подогревом, фитнес-зал, турецкий хамам, паровая комната, соляная комната, массажная комната, душевые кабины, раздевалки, комната отдыха, витаминный бар, кинозал, комната игровой консоли, настольный теннис, бильярд, комната для развлечений. Детская площадка, господа. Вот, теперь все. Теперь пойдемте внутрь самой квартиры. Значит, естественно, застройщик вам не предоставит эту мебель, то есть он это сдаст все просто с кухней, и будет вот такая отделка. Мебель здесь расставлена для того, чтобы вы понимали, как это все будет выглядеть. Но, тем не менее, мы имеем с вами простую 1 плюс 1, то есть вот такого размера у нас сама по себе гостиная вместе с кухней, и вот такого размера у нас идет спальня. Здесь у нас гардероб предметы вот этого интерьера, то есть все красиво. Вообще застройщики, конечно, умеют оформлять вот эти вот свои шоу-румы для того, чтобы человек зашел, посмотрел, что, блин, так-то вдвоем мы здесь спокойно разместимся. И вот такие квартиры в основном и пользуются арендой, пользуются длительной арендой. Они в основном уходят на перепродажу для тех людей, кто хочет приобрести себе здесь недвижимость для отдыха. До моря здесь идти 23 минуты. В принципе, недалеко, и как бы сама по себе квартира приятная. Начинается это все на сегодняшний день от 161 тысячи долларов и вы получаете вот такую инфраструктуру, которая действительно хорошая, классная. И на сегодняшний день в рублях, опять же, на момент съемки этого видео, это 9 миллионов 900. Ну и, конечно же, это все можно приобрести в рассрочку, потому что конкретно этот комплекс достроится, как я уже сказал, в середине следующего года. Первый взнос нужно внести 50%, а следующий вам нужно будет внести до середины 2023 года. То есть такая рассрочка, которой вы можете воспользоваться для перепродажи, либо для того, чтобы саккумулировать средства. Двигаем дальше. вот это тот самый проект который стоит на старте по 175 тысяч евро за one bedroom то есть здесь до моря нам ну типа 200 метров прям совсем близко и вот вы видите что здесь ну только котлованы и вот еще вички арматуры торчат но проект продан уже на 60 процентов здесь будет три блока бассейн и как бы вот такая история но есть готовый за те же самые деньги в 200 метрах от моря. Вот мы сейчас туда поедем, посмотрим. Но ну, там, правда, осталось всего один юнит, но тем не менее он есть. Погнали. Мы с вами были вот там, вот тут прям реально 200 метров. Мы 20 секунд ехали на машине, 200 метров до моря. Даже, наверное, этот будет чуть-чуть поближе. Но только тут надо что-то как-то обойти. Ну вот, в принципе, по людям видно, что они на море что-то собираются. И здесь вот остался один последний шоу-рум. Пойдемте его посмотрим. И он дешевле, чем стоит. Мы попали на территорию. Выглядит она приятно. Низкоэтажные дома, парковка На самом деле, как вы видели, мы когда подъехали То было огромное количество коммерции То есть здесь кофе попить, все что угодно сделать И территория вот закрыта Значит беседочка такая аккуратная Там горки, какие-то качели Спускаемся Лежачки тоже, так, чтобы ровный загар прям лег Но есть проблема в том, что солнце с той стороны И они загораживают примерно 95% лежаков И вот аквапарк и вот сейчас он используется прям по назначению. Это круто. Но я, скорее всего, думаю, что вода будет прохладная. Да. Но, как вы знаете, мелкие море по колено. Поэтому они и в холодной, и в горячей воде. Главное, с горки дай покататься. Сейчас посмотрим, как кто-нибудь засадит. И будет интересно. Ну, прикольная тема. И это реально прям южный формат недвижки И это очень круто, что у тебя здесь квартира, здесь бассейн И в 200 метрах моря. И пойдем посмотрим шоу потому что он действительно интересный по цене И он примерно столько же стоит, сколько он там в стройке Только здесь он уже готов Вот, значит, квартира 48 метров в ней Стоит на сегодняшний день 180 тысяч долларов Точнее евро, ну так как доллар евро один к одному И вот оно море как бы рано или поздно здесь станет дом, вместо вот этих теплиц этот же самый застройщик будет еще один дом строить. Короче, они тут вообще все осваивают, так что вот этого в дальнейшем не будет. Но кайф в том, что вы можете купить здесь вот такую готовую квартиру. На сегодняшний день в рублях это 11 там, с небольшим миллионов, 11 там, с том, примерно так. И если переводить это все в стоимость квадратного метра, то получается 230 тысяч за квадрат. Квартира полностью готовая, то есть как вы видите, здесь уже и мебель, и техника техника точнее мебель техника здесь вот такого размера спальня то есть ничего от нее больше не нужно очень кстати удобный здесь матрас прям хороший место под телек шкаф и здесь тот же самый косяк косяк вот такого формата немножко не пошло а, здесь вот еще при входе есть вот такой вот шкаф то есть он высокий, хороший, то есть носочки, трусишки, там, круги надувные можно расположить. И здесь вот все принадлежности, стиралка, умывальник, душевая нормальная, кстати, и унитаз. В общем, действительно неплохое предложение. 230 тысяч за квадрат, вторая линия от моря, Средиземного моря, на секундочку. Проходы все здесь есть. А пляжи песчаные, но ну, я думаю, что вы в прошлом видео видели, ну или как минимум с дрона уже увидели, как это все выглядит. То есть я, конечно, не буду сейчас делать какие-то выводы о том, крутое это предложение или не очень, потому что я именно в рынке недвижимости Алании еще далеко не самый лучший эксперт. У нас эксперты – это наши агенты, но, тем не менее, я могу сказать, что, в принципе, ту недвижку, которую я вижу в мире, за эти деньги во второй береговой линии – это действительно хорошее предложение. По турецким меркам пока еще вам сказать не могу, ну, например, в Дубае вы такого не купите. В Сочи вы тем более такого не купите. А здесь, пожалуйста, это вот есть. И То есть заехал, просто чемодан накинул, и уже живешь. И парадокс-то еще в том, что стройка находится вот там, ну, где теплицы, вот прям тут. И там стоит столько же, только еще ждать на 2 года Здесь ждать не нужно И я же вам говорю, что расскажу про расстрочки Так вот, отличие в том, что здесь вам расстрочку не дадут Вам дадут здесь небольшую расстрочку платежа на 2 месяца, чтобы собрать деньги Но 50% нужно будет внести А вот там, вот, где мы с вами были на вам дадут расстрочку на 2 года И То есть вы должны будете внести только 30%, а остальные в течение 2 лет Вот как бы вся разница Как бы площадь оптимальная, 1 плюс 1 Здесь телек смотришь, жену гладишь Здесь у вас где-то стол будет стоять А здесь у вас спальня То есть все недалеко и до моря недалеко В общем, такое предложение, но это еще не все Мы с вами двигаем дальше Медвижку мы посмотрели и настало время пляжа Сразу на входе на пляж Огромное количество людей играет в волейбол и огромное количество то ли ждет, то ли смотрит Или советует но Сейчас есть желание засадить отсюда Либо бомбочкой, либо нет Но вода прям очень прозрачная Ну ничего, так зашел. На самом деле хочется с GoProшкой прыгать, Но боюсь, что просто потом после соли я ее замучу зачищать, и это будет не то вообще пульпа. Короче, я так понимаю, сейчас у нас на соревнование будет. Ну, прикольно а, ну так как мы на закате находимся есть хорошая идея поставить таймлапс чтобы вы увидели как это все выглядит ну все, так, ну, все значит закат мы проводили а сегодня еще день республики поэтому пойдем в центр но ну, а вообще-то а как вам картинка Вон она вся Алания, мы сегодня поедем туда в старый город И вот первая береговая линия Если так посмотреть, то в горах-то практически застройки нет То есть все в основном застраивается, там первые пять линий И вот так вот море морю, к морю, к морю То есть здесь можно действительно купить недвижку Хорошего класса, недорого И пешок, ходить до моря. Аэропорт есть, цены недорогие Фрукты, и овощи стоят прям вообще какие-то копейки А недвижка стоит дешевле, чем в Дубае И дешевле, чем в Сочи и вот так вот она выглядит с бассейна или консоцен. Ну а вообще мы оказались на центральной улице Валании. Она такая движняковая, и кто-то там постоянно говорит, что Алания вымирает на зиму, то есть здесь никого нет Вот чтобы вы понимали, сколько людей здесь есть Понятно, конечно, что сегодня там День Республики, но я очень ну, с многими пообщался, что Алания сама по себе действительно большая То есть ну, по меркам курортных городов, 400 тысяч населения То она не может просто вымереть на зиму, поэтому движняк здесь будет всегда Вон место такое прикольное, мишки повсюду, на деревьях, вон на втачках сидят, перепинтованные там, порезанные, очень необычно да. Есть ощущение, единицы. что к Хэллоуину, да, готовишь? Ну да, у нас, смотри, привидения висят Ну да В общем, не очень правильно спроектированная пешеходная зона, потому что пешеходная дорожка прям конкретно пересекается с дорожкой для велосипедов и вот там вот ребята идут, а эти постоянно сигналят. Вот сами только что чуть не сбили. Меня вот тоже только что. Ну, короче, то есть здесь прям не очень это безопасно. А вот в Анталии, например, конкретно было круто разделено. То есть дорожка для велосипедов, она была далеко. Беговая была там где-то параллельно. А пешеходная вообще только в другой стороне. Здесь же они конкретно прям рядом. Ну, вообще движняк прям конкретный. Примерно такой же, как в Дубае, только в Оландии. Очень много машин, очень много людей. И прям такая красивая иллюминация в городе. А, значит, здесь выступает какая-то местная знаменитость. И вот стоит охрана, мы туда не пойдем, чтобы нас шутки там не проверяли и так далее. Но, то есть трансляция идет, сцена большая стоит, и вот что-то там поют. Да непонятно без окея, к сожалению песня хорошая Но точно. Это человек заменитель. Конечно очень интересно наблюдать турецкие праздники, потому что с одной стороны это концерт, с другой стороны это ярмарка и какие-то вот вкусняшки раздают еще вдобавок. Но на ярмарке вот все что тебе не надо, все здесь продается. Ну, вообще конечно картинка вот на эту старую крепость открывается прям очень крутая. Возможно даже надо прокатиться на каком-нибудь из этих кораблей просто посмотреть как это все выглядит вечером думаю что красиво много прям таких пиратских кораблей здесь вот раскрашены на шпагах здесь прям типа джек воробей только страшный это конкретный этот а здесь вот предки пиратов викинги а там вот э, этот который был с щупальцами но ну, мы значит дошли до старой крепости Здесь вот уже вода начинается. Но сооружение, конечно, прям капитальное. Жаль, что вы не видите его в полном размере, но я думаю, что мы с вами сейчас разгоняем. Вот оно, где будущее, это, товарищи. Идеальная городская бричка. Трехместная или двухместная, не очень понятно. То есть здесь вот водила сидит, а там вот еще либо два сморщенных пассажиров, либо один прям в развалочку. Но она прям очень маленькая. Это, по сути, мопед, только с кузовом. И ее можно что вот так, что вот так, что так, хоть что вот вместо мопеда ее поставить, то есть она крайне небольшая вообще. А еще, кстати, может быть она электро. Нейм какой-то у нее непонятный, ну да, она точно у нее классифицируется как мопед, потому что спереди нет номера, а вот сзади, наверное, есть. Ну да, номер именно мопеда. Тут еще багажник даже есть какой-то. Ну что-то такая, но. Ну... За девчонкой на свидание на такое, конечно, не заедешь. Не поймут. Ну и тут, конечно же, на улицах можно турецкую балансиагу найти. Найки, Диор, Томи, Гучи, Жиланши. В общем, все, что угодно есть. Короче, мы сегодня с вами большие молодцы, сделали большой круг по недвижке и еще посмотрели, как ребят празднуют здесь День Республики. Надеюсь, вам понравилось. Вам всем удачи, хорошего настроения. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Помните, что мы занимаемся курортной движкой. Всех благ вам. и пока.